Законодательство говорит о разумном сроке, да? то есть предполагается, что любые работы, которые должны быть выполнены, имеют свой разумный срок. То есть, допустим, если вы обращаетесь в компанию строительную, которая говорит, что сделает вам ремонт за два месяца, ну, значит, этот срок примерно таким и должен быть. Соответственно, если говорить о разумных сроках, можно Дольщик увести себя следующим образом. Он может обратиться в 2-3 компании, получить смету на устранение этих дефектов, понять, сколько примерно средняя арифметическая стоимость устранения этих дефектов и одновременно понять, в какие сроки компания обещает устранить эти дефекты. И эти сроки будут судом признаваться разумными. Говорить о том, что любой ремонт можно растянуть на годы, но это неправильно. Дольщик, собирая информацию о том, сколько будет стоить ремонт, получит в состоянии получить информацию и о том, сколько составляет срок по устранению. Если эту информацию, допустим, если это месяц, но э, за полтора месяца, если застройщик э, не устранил эти недостатки, ну уже стоит беспокоиться, поскольку, ну да, есть у застройщика такая черта, как э, принятие там, административных решений, выделение, там, согласование по отделам и так далее. На это может уйти какое-то время. Но если срок превышен уже в полтора раза, э, надеяться, что это произойдет в следующую неделю, э, не стоит.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 задержки передачи квартиры, она вычисляется в днях, да, там идет 1,150 ставки рефинансирования, но ну, ныне это ключевая ставка в день. Соответственно, сколько дней составила просрочка, столько дней, в общем-то, неустойко нее начисляется. Что касается штрафа, то здесь положение следующее, вынося решение суд определяет, ну скажем так, степень денежной вины застройщика. Вот эта сумма, которую полагается дольщику, от нее берется половина и еще добавляется дольщику за то, что застройщик не выполнил законные требования потребителя, которые были предъявлены застройщику. Именно поэтому необходимо предъявлять претензию с требованием по устранению недостатков, поскольку, ну, во-первых, по некоторым требованиям предусмотрен обязательный претензионный порядок, а во-вторых, это экономически выгодно, поскольку потребитель обращается и его законное требование не выполняется застройщиком. И это уже дает право дольщику требовать еще 50%.